НЕ, КАДИ, НЕ, КАДИ Than Что делать? А не, ну не. Нерди! Ha ha ha, la garcia. Oh, flanable? Se voleva, tu voleva. Ah, vettro giubie. Ah, effe. Ah, frisio. Voleva? Hm, trevo. leave yeah rumble.